Сладкое, не действуй. Я имею в виду, не действуй мне на нервы. Прямо сейчас дельфины в Майами просто проиграли коричневым, потому что квотербэк. Эй, приятель, спортзал закрыт. Ладно, оставь его. Оставь на место. Так что да. Как я сказал, Квотербек. Перекидись, сэр. Что ты делаешь посреди моего спортзала? Кто-то пролил напиток, так что я пытаюсь его почистить. Не пытайся. Делай хорошо. Я генеральный директор этой компании. Потому что я действительно делаю то, что я делаю. Вы уволены. Сэр, это моя единственная работа. Меня не волнует. Вы даже не умеете собирать все свои вещи. Это ваш последний день. Потом проваливай. Все в порядке. Как прошла работа сегодня? Сегодня меня уволили. Что это значит, папа? Не волнуйся, дорогая, все в порядке. Извини, ты знаешь, на что я могу потратить свои часы в больнице. Наконец-то можно работать над санитарным бизнесом на полную ставку, как ты всегда хотел. Это благословение, милый. Ты увидишь. Ты права. Заказ для санитарных решений. Какое глупое имя. Эй, милый, обед принесли. Мистер Энгель? Спенсер. Что ты здесь делаешь? Это на самом деле моя компания. После того, как ты меня уволил, я начал работать в том, что я лучше всего знал. Это была санитария. Я запустил свою компанию по производству дезинфицирующих масок и дезинфицирующих средств для рук. Затем ударил коронавирус. Мы взорвались. У меня есть предложение на стол с 3 -мм лизолом. Они заинтересованы в моей формуле. Но в любом случае, как у вас дела? Дэм. Не слишком хорошо. Были дни получше. Нам пришлось сильно урезать бюджет из-за старой доброй короны. Так что да. Нам пришлось закрыть тренажерный зал. Тренажерный зал умер. Я хорошо работал. Вы знаете? Возьмите мою карточку. Если вам когда-нибудь понадобится работа, позвоните мне. Позаботьтесь о себе, мистер Энгель. Да, мне нравится название. Кстати, санитарные решения это работает. Спасибо. Да, это мило, да.